Ничего не найдено? Офигеть, <свят> как круто, чувак. Быстро, быстро, быстро варганим трек. <свят> Нет, тут, тут, тут, тут, Я Сэмплик Прост. И на прошлой неделе у себя в Инстаграме я попросил друзей и подписчиков выкладывать небольшие музыкальные фрагменты оставляя там место для меня, чтобы в дальнейшем я смог положить какие-то свои звуки, и тем самым можно было бы сделать такие вот совместные работы небольшие. Не знаю на самом деле, что из этого получится. Сейчас буду первый раз также слушать, что там ребята понаделали, и в процессе будем создавать треки. Для этого эксперимента я придумал такой тег, называется CollabProst. Ничего не найдено. <свят> так что если после этого видео заходить поучаствовать, также отмечайте свои зарисовки этим тегом, и мы что-нибудь придумаем вместе. Проходим. О, 13 публикаций, замечательно скажу еще раз я до этого ничего это не слушал специально чтобы вот живьем первый раз с вами это ощутить трек номер один Атакулова евгения спасибо мэн такие классические эпизодовские звуки Переносим его в Вейболтон А, теперь надо определить BPM Да, надо было просить указывать BPM Ну ладно, сейчас будем подбирать 90 85 84 Не, 86 во, 86 Да Ну отлично такая меланхоличная зарисовочка Что бы сюда, чтобы сюда придумать Попробуем OP1 подключить Самое лучшее вообще Это по черным клавишам Записываю. Нормально. Сейчас будем импровизировать. Погнали. Четыре. Не попал. И четыре. Все, придумал. Теперь мы заходим в инпут Максимальная радио. дневная температура в среду и четверг составит 4 градуса О, тепла. Где? В свою очередь информируют, что завтра днем в Москве и Подмосковье будет действовать повышенный желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра до 15 вот метров там. в секунду. Будьте осторожны. желтности будет действовать по Москве... Завтра днем в Москве и Подмосковье будет действовать повышенный желтый уровень погодной опасности. О -о -о. Завтра днем в Москве Подмосковье будет действовать повышенный желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра до 15 метров в секунду. Быстро, быстро, быстро в аргане м трек, вот так вот у нас. Все это, вот это будет у нас в начале уже играть. Так, сохранюсь я. А этот будет у нас отсюда тогда. Уровень, пан. Уровень пан. И на это все дело мы накинем реверб. Бум, бум бум так вот. Отлично. круто круто круто спасибо большое акулову евгению за такой классный трек ну что-то такое быстро накидали в общем можно и тут еще сидеть и морочиться но впереди у меня еще есть какие-то видео ох что-то разошелся прям. трек номер два. константин гузы ну надеюсь так читается или Гиз. Гу... в общем константин Офигеть, как круто, чувак. Что-то интернет чуть глючит. Давай я сейчас быстро это все скачаю, чтобы нам сразу в Эйблтоне это слушать без тормозов. Да, такой небольшой кусочек. Ой, очень атмосферный. М -м -м -м -м -м -м -м. Класс. Мне кажется, он настолько самодостаточный, что даже непонятно, что сюда можно добавить. А на самом деле можно! Сейчас что-нибудь придумаем. Очень круто. Упс. Будем использовать K.O. У меня здесь есть какие-то вокальные сэмплы. Сейчас посмотрим, насколько они сработают с этим потрясающим эмбентом. Так, все максимально в проводах. Ну как есть. Фу. Есть ощущение, что это 121 BPM, судя по сетке. Создал два пустых паттерна. Hey. Мне вот очень нравится, как вот этот звучит. Класс. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Все, записываю. Круто, круто Наверное лишний был последний Вот так мы его подрежем Сюда тоже можно Эхо сразу навалить Для полного Отлета Да Сейчас еще поищу Может быть что-то есть Какой-то еще патрон ау мамочки они а плохо звучит так чуть фидбэк поменьше сделаем интересно по тональности подойдет сюда писать драм секцию быстренько надо такую что-то перкуссию найти хм. а давай запишем бочку добавим Думаю, это достаточно. Это мы размножим. А, -а, -а супер идея. Накидываем вахалу. Не, вахалу вообще вытянет все, что угодно. <звы> Чувствуете? А сейчас прямо в лайве запишу. Что скажете это было круто константин Фу, спасибо тебе огромное да если какой-то из музыкантов вам понравился то обязательно заходите к нему в инстаграм трек номер три black put Lee music Что же за интернет-то такое? Так, что-то он достает. А, что это? Это паттерны? А, невозможно слушать с этим интернетом. Давайте скачаем сразу. Все, трек у нас на дорожке. Сейчас подберем BPM. А, что это? 100. Во-во-во. Что-то похоже. 105, что ли? 104. Ага, 106, наверное. Нет, 107. 108. Да ладно, 105 что ли? Нет, 107. Реально 107. Предлагаю. Записать сперва паттерн голосовой. Мне кажется, сюда отлично он зайдёт. Ну посмотрим отлично так думаю я придумал <смех> так, все, готово. Это мы расставляем сюда. Очень классно. Ай, хорошо такая. Наверное, сюда еще стоит что-нибудь сопивана добавить быстренько. Так, вот так я это сделаю сюда, сюда, сюда и послушаем. Это да, спасибо огромное тебе, Блэк Путли Music. Так, тоже проходите на каналчик, посмотрите, что чувак делает. Это он же. И это он, послушаем. Неплохо. Блин, классный. Ладно, замрём. Трек номер четыре. Брайан Шипано. Послушаем. А -а -а -а. Но почему? Почему ты не записал в линию, чувак? Ну можешь на рекордер там посадить. Ну так сложно, так сложно. По ощущениям, по картинке это от него же. Да, Брайан Шипано. Тик ток. Хм, ну интересно. Тоже от Брайна Шипана. Брайан, ты молодцом От Брайна я беру вот этот. Еще раз скажу, что это быстрые такие наброски. Ребята также накидали партии. И я в таком же стиле накидываю свои какие-то части. Можно это все, конечно, прорабатывать неделями. Но на это, к сожалению, нет времени. Это вот такой вот тестовый, пробный режим для вот таких коллабораций. Потому что все равно хочется что-то делать, но не всегда получается посвятить там целому треку вот, там, определенное количество времени. А так быстренько раз. Рос, росс. Да, это, видите, тоник и офис. С офисом, кстати, я э, не работал ни разу. Вот тоник у меня есть, офис не пробовал. Но ну, звук прикольный. Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, Ой, что-то близко, 118. Неужели 120? 120, реально. Раз у него тоник, то и у нас будет тоник. Достаточно. Все, вот так тебя множим. Быстро пробиваем хай -хэт. А я сейчас прямо его отсюда просто... О, не на ту дорожку. Вот так одного нам хватит. Лучше конечно его в сэмплер запихать и там уже. Но так как мы быстро работаем... Ааа, -а -а, как долго. Сейчас, кстати, попробуем убрать вот этого вот. кинул немножко стерео, расширил. Нормально. У -у -у -у. Огниво. Я тут робот. А как же без сэмплов? Так, а если такой попробовать? Вообще давай вот до сюда будет у нас все. Спасибо, Брайан Шипано. Это было классно. Трек номер пять. ИОМО 0. А, ты глючит. Давайте сразу скачаем его. 126. 128 127 что ли? Нет, давайте попробуем тогда с OP1 Сделал паттерн, сейчас мы пропишем хай-хет мысли не рождаются, когда смотришь на эти э, дрожащие отражения. И он подумал о том, что может быть... Так. Думаю, так и оставлю. Только я это не записал. У-у-у, Иома, спасибо тебе огромное. Так, откуда ты, откуда ты? А, music, Donation, Overstock. Of... Так, непонятно. Но это было круто. Я как смог вот что-то придумал на ходу, что-то не придумал на ходу. В общем, это все сплошной эксперимент. Этим можно заниматься целые сутки. Но вот такой вот сегодня получился выпуск. И если у тебя есть идеи, и ты хочешь сделать какой-то совместный трек, то используй хэштег прост и загружай свой скетч, и мы что-нибудь придумаем. Вау, друзья, спасибо огромное еще раз за ваши демки. Если тебе понравился вот такой вот формат, то напиши об этом, пожалуйста, в комментариях, чтобы я мог понять, что, и, что так, что не так. Может быть, больше уделять времени для вот этих скетчей, для проработки, не знаю, там, поработать со структурой, сделать реально полноценный трек из э, кусочка присланного, да, вами. Или достаточно вот такого быстрого, легкого формата, что мы бац, раз там накидали, и вот этого вот достаточно. Жду вашей обратной связи. Это действительно поможет развить вот этот вот эксперимент. А в будущем у нас также будут стримы с приглашенными гостями. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Также анонсы о, о всех мероприятиях, выступлениях, встречах юных техников. Кто не в курсе, это пользователи вот таких вот pocket операторов и вообще любых девайсов карманных от Teenage Engineering и не только. Приходите обязательно на наши встречи. О том, когда они проходят, я публикую себя в Инстаграме. Так что подписывайтесь и следите за новостями. Так, так, ничего не забыл, ничего не забыл. Да вроде нет. До новых встреч!